Выскочил на наш взгляд Вариант Под проект один к 3 Ну как Та машина которая вписывается В рамки Этого проекта Ford Fiesta 95 -го года С километражом Внимание 80 тысяч Оригинальным словом хозяина Вроде бы даже Первая рука И просит за нее 270 евро Учитывая то что можно будет скинуть Как минимум Я так думаю До 200 то есть тут э, два варианта. Либо хозяин упрется в 250, либо в 200. Вот. Ну, там уже будет сбайт нужно на месте. Потому что э, Рыночная цена машины с техосмотром, э, чистом виде, опрятном, аспалированной, ну, как минимум 800 евро. А то и 1000. 1200 тоже, в принципе. Но ну, если поставить диски крутые, что-то такое, изюминку туда, в нее вложить. Если... Вариант стоящий, туда же не под проект, а просто под перекупку. Она идеально подходит, потому что с нее заработать 300, 400, даже 500 евро очень просто можно. Посмотрим, оценим, если вписывается, будет начало проекта. Потому что Ford Fiesta тоже машина довольно попсовая. Искать там просто хип-продажи. Но востребованная среди молодых начинающих водителей, водят лов Довольно ходовые машины, в общем. Уже правда темнеет, но тем не менее Когда цена машины По запчастям Там особо не надо раздумывать. Мы довольно далеко отъезжаем Даже на автобан выезжаем В общем посмотрим, включимся уже на месте осмотра Приехали мы на место Вон она машина стоит И по-моему это Не знаю, не буду загадывать Потому что Много раз бывало так, что Оказывалось на деле Не тем чем хотелось машина ну с виду очень неплохая частный сектор это вот социальные дома местные так, так нельзя как парковаться угу. на одной оси запрещено сервис-то, ничего себе! Это лимитированная серия, что ли форт известен своей как правильно сказать, гнилучестью гнилостью гниением Ну, это нормальное явление. Ну, это старая морда даже. Люк есть, прикинь? Да, фары стеклянные. С видишь, разница между ними Заполнена книжка? Да. удивительно Ну вот здесь правда без печати, но заполнено, да? Испечатано <смех> заполнено. Нормально, чем? Что у нас здесь, что у нас здесь? Пятиступка. Хорошо хоть на четырех. <смех> Видишь, вот букву. Это не просто так, это а какая-то лимитированная серия. <смех> Два стеклоподъёмника да, внутри очень чистенькая. Люк работает, ты а, он механически, конечно, работает. Подобно вот, да? Да, все нормально. Вот так вот в таком положении открывается. Подлок чистенький. Вот тут косяк. Ну, как бы, mm -hmm. за это докапываться. Язык не повернется у меня. Okay. Аэрбак даже есть. По книжкам все нормально. Вот, по кузову только, по маркеру. Ну, посмотрим. Было... Yeah. Yeah. Это что такое? Это yeah. так. yeah, yeah, yeah. а? to... Он с куча открывается или с кнопки? Yeah. Я не понял, как это дошло. <laughs> что такое? Здесь кнопки и эти тоже стоят одновременно. Как это понимать? Они не работают же, как сделали. Если сделал, ручки убрали бы, наверное. Спроси у него, почему их там Она О, охей. Сквозная коррозия, смотри. Не топили ее случайно. Да нет, это же форд. Форд, когда ночью к ним тихо подъедешь, как у меня слышно. Ну, в принципе, если... И форд и Opel. Сюда, сюда рядом, да? да. Полочки нету. Тут, после виражей, все опасность. Она может Кюринг, капитально не пройти техосмотр ну, Понятно, это делано. Поэтому же она в секретный гараж должно попасть сначала. Полка, полка, где полка? Спроси, может дома у полка, они бывают снимают. Кем да. тут Плак. Плак, низкий. Тоже скуча открывается. Не может быть. Декорации. Декоративные кнопки. Кто-нибудь такое видел? Это взрыв мозга, Анатолий. Надо фотку сделать. Внезапно. Уже из скуча открывается. А где капот? Я что-то не нашел, я тебя капота. Да. Как? Там тоже куда Способ секретный. Под рулем что ли? Не, это для руля. Что она делает? Нет, там походу Нет, не мой, не вариант. Не Знаешь, вариант. Серьезно? Прикинь, Прикинь Так, что такое Очень невероятный какой-то форт? Здесь что-то есть? Что-то есть? На по-любому что-то должно быть. Это как в бумере, да? Тут, говорит, может прям в баг заливать. Он... О! О! Где было? Где, где роль Там был этот. Да не, не может быть. Не, не открылся же ничего Нет. уникальная система отпирания капута А вот он же вот, чего он Пусть каждый там по скупти А Два Вот видишь? Вот, ну, оторвался, да? Не оторвался, а выскочил походу. А, отломался, вот. Ну, да, реально отломали. Сломал, поэтому. Дестроеры. Может, да. как Сейчас открою ее по Просто потяну подскопцами. Сейчас не а У него гидравлика есть? Почему у нее? Нету? Нету там. Я, наверное, уже лет десять не ездил на машине без <связчи> гидравлики. <связь> <связь> <связь> <связь> Че знаешь? Это если он сломанный, то сложно, а когда он нету его нормально. Это скин, да. Качал здесь. Качал. Здесь по педалям, судя километраж, честно говоря, я сомневаюсь, что он оригинальный. Я мала и Где карпас? Какой папа так накачался, блин? Вот там Так, смотрим историю. Кишки все чисто. И кишка что, как карпас нужен? Кишка там что хочешь? Карпас, а нет, все там, да. Да, прикинь, карпас есть. Такой загиб. Такой пойдет. Такой. Да, конечно. Там есть три разных снижения, да? Разницы, да? Не, нормально. Сейчас, все, все. все. А -а -а. Да. Так, они говорят, что новое сцепление, да? Что еще новое? Я Но. не <плес> в амбриаже, они в рядом и рембрант да, эти, то саленки новый, да? сейчас посмотрим, видно будет аккумулятор надо менять а, кстати, да ремень, постанови yeah. no, yeah. он ржавел, кстати, он давно не ржавел охлаждайка и щупы вон ремень, где он вообще? где он? как где? Походу, если вы меняли... Говорю, что... Может, дай конец, <решил> Цепной, наверное, он, скорее всего Так, так, так... Это же вообще Карманный вариант Там вода просто ржавая Ржавая вода Ржавая? Наверное, воду заливали Масла вроде нету Ну, это еще не так просто... может... Ну, куда масло бы делать, если оно было бы Короче... Надо, надо поставить, поставить аккумулятор. А чего мы не взяли сопли собой? Чем мучаемся вообще? Аккумулятор вот? Не проще было провода взять? Проще. Мы же всегда делаем не так, как ты. Уж... Все наоборот. Вот а. он болт э, на стакане, что-то Какой болт? Это Дай, конечно, болт, ладно, ладно, смотри, вон там на гранате пыльника я не вижу. Это странно, конечно. То есть не пыльника, а хомута фиксирующего. И это внушает заболоченность. Короче, мужик говорит, мам говорит, кабель, говорит, не нужны. Случайно, Сопы. не нужно. Случайно, говорит, не нужны к этому провода. Ты тоже спаси, Ты Тоже спросить. Где, где, где аккумулятор? О, сразу здесь сработали. Замки сдажа. Замки дверные. Соты есть? Ну, сработали а, они. Замки, не знаю. Лежат. Там где-то лампочка была. Где да, сзади багажник. Да, да. Она О, будет сейчас, гореть. Нормально. Сейчас заведу, я посмотреть. Вот да, она, да. она горит как раз лампочка лампочкой сейчас. Подсветка багажника Надо открываешь? Да, да, горит. где нормально, сейчас отпускай. <связь> Ты понял, с оборота? Да мне хоть полового оборота. Плохо завелось. А что за система это? Она сильно творит. Да, консоль не не водит. Да, консоль не не Да, Да, все, все, все. нажимай на газ она. Дрожит. О. А сзади что? Чё? Давай. газы. дай. Там не -а работает. -а -а -а. Хоть средний не работает. А, -а, -а, -а. а какой? Ну, еще, еще, может, ты не работает Ч ⁇ ты не работаешь? работает. А, вот, работает. А Под, это... Подожди, не Работает. Где искра? не работаешь? Ч ⁇ ты не работаешь? Ч ⁇ ты не работаешь? Ч ⁇ не она на двух работает она на двух работает они новые они уже они ну, поменяли да. все равно не работают смотри куда она бьет вот видишь ничего не меняется а вот кабель... тоже не на... да, спец... Вот это работает чуть-чуть это работает а это вообще не работает Ноль эмоций Это работает цилиндр, чуть-чуть, наполовину, а? Ра еще и едет Удивительное явление Непредаваемое ощущение 2000 год, 15000 Чё ты орёшь? Замолчи, да? из-за света, цилиндры, два цилиндра не работают Один плохо работает, а один, один вообще не работает А они кабель меняли Ну, ну это вообще, смотри, взрыв мозга Это чисто декорация, Дизайн А, замолчи Нет, смотри, эти тоже не работают датчики Какие? Вон те два, ни бензиновые, ни температурные о, это плохо. Короче, я не, не знаю. Здесь много, если есть, короче. Это, это, это на самом деле такую геморрой. евро, это даже. Mm. Зачем за нам? Хорошо, Махи, давай после... тут Кто едет? Ну, видишь, о -о -о -о, задыхает. День -день короче, давай. Бедулик. Хуя километр, хуе стат Марди, мотор и. Сейчас ли Vous voyez, c'est mort. Tu connais rien, de voiture, vous est rien Vous savez, si c'est le supable, ça va encore. Mais si c'est le piston, c'est mort. Et ça ne coûte rien. les voiture comme ça, pour, pour une fille comme, comme la vôtre, voyez, pour quelqu'un qui commence, rien d'autre, ça coûte combien 600 euros avec le contrôle grand maxi ouais. Si le moteur est bon, mais si le moteur est mort, Comment tu, tu sais savoir, parce il, il faut, il un outil, on va mettre contre les bougies, et ouais. ça monte les compressions. Ouais. Ah ouais. On peut dire couramment, moto capote, <rire> c'est tout. C'est sûr. Ah, oui, apparemment, apparemment, on peut pas être sûr avant d'ouvrir, mais personne qui va l'ouvrir ce moto, personne qui va, qui va s'occuper avec, parce que. Ça sert à wow. rien. C'est pour la poubelle. Oh, wow. De, euh, Avec le moteur comme ça, à peu près. Bouger Le on, on vous, vous... Vous pouvez laisser combien, cette bagnole? Voilà. Parce que comme ça, ça vaut à galop. Directement, ouais. c'est tout. <rire> c'est vrai ou pas? Oui, c'est vrai, vrai. Ça coûte 40 euros, en réalité. Qu'est-ce que vous pensez Moi, je pense de descendre. Si vous... Écoutez, essayez. essayez. Peut-être. Je <rire> sais pas, je sais pas. Tout ça pour rien, s'il ne roule pas, vous voyez. Pour roule comme ça. Je <rire> That is the control natural depression. Franchement je suis désolé parce que si le moteur est réparable, ça coûte 200 euros sans faute. Il faut passer le contrôle, il est déjà propre. Oui. Il faut juste passer le contrôle. Pour nous c'est intéressant un peu. Mais avec le moteur comme ça, franchement. <rire> c'est dommage, ils ont fait les.. Ouais. L'embrayage les... Oui. Oui, c'est dommage, moi. Bah, avant, il y a un. <coughs> А копа, и travaille aussi un peu des voitures. Oui. Et lui, il pense que c'est l'embrayage. On va mettre un nouveau embrayage. À <coughs> cause de ça, il a repéré l'embrayage. Et quel rapport, quel rapport entre l'embrayage et le moteur, А, с вами кто пытается? И вот это самое, кем сказал, что это изасцепление, изасцепление поменяли. евро. Ну так, так стоит он, да? Чем мы можем предложить эту машину? Я не знаю даже. Столик. Столик, думаешь, есть смысл? Да. Да? А если, а если это поршни? Оставим, а как этот секретного гаража, чтобы что? как-то как называется для красоты. А? Как, как, как, как это можно поставить? Клапан? Я думал клапан прогорел. Сопетухси супаблю, а? Мер, проблем сикю. Мадов сакут сакут плюс пушек когда он заканчивается, в гараже. Она за 100 не отдаст. И Ну, полтинка тоже не хочет. Тогда подумаем, скажи. Экутаемся. Этот фасон, сегодня Хокекенки, кошель компса, боншас, пошмо, совершенно. Ну, пова, давай, пойм шанс. Все, короче, надо компрессометр. Иначе... Ай, enfin, <Winston> как ярко бьет. В общем, вы видели все сами. Один цилиндр наполовину работает, другой вообще не работает. То есть первый, второй нормальный, третий полностью, ноль в нем. Снимаешь свечник, ничего не меняется. Четвертый, наполовину там что-то, ну, чуть меняется, но... И не критически сейчас вот может глупости на целую кучу но что-то может быть они тоже только ничего не объясняют сколько когда ей когда получилось это то ли они купили такое уже ее может просто кольца залегли тоже в принципе может быть я вот говорю откровенно моих познаний в ремонте моторов не хватает для того чтобы поставить диагноз а все твоих хватает познаний нет конечно я не знаю, что с ней происходит. Вот если вы знаете точно, вот есть такие, которые там, а, мне по телефону звонят, вот, право поращивать, машина свистит, там, гудит, звучит. Как я могу по телефону поставить диагноз? Ну тут хоть с видео, вот по видео, кто может диагноз поставить? Поставьте, что с этой машиной, почему она так троит. Ну да, вот я говорю, самое, самое простое свечи, да, тупо свечи у нее, испорченные. Ну, почему одна свеча полностью не работает, вторая наполовину не работает. Там тупо можем вот местами переставить их, да, вот, ну, не было ключа. А, было же ключ, Нужно было свечи местами поменять, здесь не трудно было сделать. <свят> Ой, прикиньте, какие мы улухи. В общем, если учесть то, что свечи нормальные, что это может быть? У кого есть, пожалуйста, в комментариях напишите, что за проблема. Мне самому очень дико да, интересно. черный дым бросает еще. Да. В общем, вот так, такая история, такой осмотр. Проект 3К думаю никак не стартует, к сожалению. Ну, по-любому, вот на днях есть там еще пара вариантов, обдумаем их мозгу. Ну, ясно только одно, что под проект подходит Только вот такая дешманская машина 100, 200, 300 евро, ну, максимум 500 Другие просто, просто, ну, рынок не тот уже Это раньше было, с машину ловили Там, 1 к 4, 1 к 5 даже В те былые времена Сейчас все уже на этом Все, этого уже нет Поэтому проект по-любому стартует Но э, старт может немного оттянуться ну, то есть... Надеюсь, что. Да. То есть, если как только будет найден подходящий пациент, то все будет... Все, обману. конечно, все, поехали. Тюнинг, прокачка, все, что, все, что можно, впихнем в нее. Камеры заднего хода, парктроники Там, Что еще поставим? Закись азота, турбину. Всего доброго, пока. И еще, ребят, помните, что я говорил? Она упрется либо в 250 евро, либо в 200. В 200 была ее. Планка. Ну, как бы это уже не то, что практика, но это логично Очень многие люди ведутся вот на эти круглые цифры В том числе и перекупщики, да, вот Я уже бы это говорил несколько раз, но напомню Например, предлагают за машину адекватную цену в 1900, ну, образно, 1900 евро или рублей, неважно А она стоит, например, ну, 2000, да А вам дают 1900, ну, отдайте вы ее какая разница, либо получите вы 2000 евро либо 1000, ну да, в принципе разница конечно есть, но я имею в виду, она не такая критичная, чтобы и за 100 евро машину не отдать, я так тоже дважды обжигался, после этого сказал все, если там, например 10% цена разница, 5-10% отдайте, из-за этого просто ну, глупо машину не э, отправить в люди да, конечно, если у вас там супер тачка, которая вот, ну по-любому продастся, вы уверены в этом Tá morto.